Чтобы записаться на прием к Александру Михайловичу Горовому, нажмите на ссылку под видео. А теперь смотрите, ребят, с помощью жидкого азота, в принципе, можно тушить пожар. Азот вытесняет кислород, выталкивает его, а раз нет кислорода, то горение останавливается. Но это далеко не единственное применение азота. Его уже давно и успешно используют в медицине. Наконечник охлаждается, когда мы нажимаем клапан, азот, проходя через контур,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 Счастливым, довольным. <счастливым> Все, в общем-то, процедура закончена.